Алло. Алло, здравствуйте, горячая линия? Да, да, да, слушаю вас. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как нам можно найти человека, подписавший контракту и, по ходу, как нам сказали, отправили в Краснодарский край... Кого э, именно поселок... вы ищете? Зятя. Фамилия, имя, отчество? Костин Александр... Костин Константин Александрович. Дата месяц, год рождения. Десятый, одиннадцатый, девяносто седьмой. Откуда он, с какого города? Город Волгоград. Так, какой военной части служил, вы говорите? Он не служил, нам сказали, что он подписал контракт, и его отправили на Максимку, 255-я часть. Так, 255-я. Так, вас как зовут? Филимонова Любовь Евгеньевна. Кем вы ему приходитесь? Теща. У меня просто дочь беременна, он не выходит на связь, она рыдает, мы нигде найти не можем. Угу. Перезвоните через пять минут, я уточню информацию. Все, огромное спасибо. Да, до свидания. Алло. Алло, да, здравствуйте. Вы сказали да. перезвонить. Да, да, да, да, да. Угу. А, проверили, значит, в ходе выполнения боевого задания им были получены а ранения, несовместимые с жизнью. Погиб. В смысле? Соболезную вам. Когда? Да мы с джавелина попали в боевую машину. Все, кто был внутри, сгорели. К сожалению, И... не сможем доставить тело. Все сгорело. И как нам быть? В каком смысле? Куда нам теперь обращаться? Ну, слушайте, вам вообще командир части должен был позвонить. Я вам советую хорошенько выплакаться. Это как что я, скажу, она у меня как я скажу? Ну как-нибудь помягче скажите.